что сегодня на территории Ярославской области трое лиц избили сотрудника УИС Управления исполнения наказаний просто за то, что он сотрудник. Видите, есть и хорошие новости. Видели вертуха избили. Я вот задавал лукам вопрос, помните? Я говорю, а что, как же вы так себя ведете? С вами, против вас совершают преступление. Почему вы в ответ не совершаете преступление? Ну, это власть, она должна действовать по закону. Вы преступники, вы не вы не обязаны действовать по закону. Почему в отношении вас совершают преступления, а вы молчите? Вот это меня интересует, как профессионального криминолога. Я никак не могу это понять. Но это, видите, вот уже как-то ответили мне. Молодцы. Вот, и... Также этот адвокат говорит, что вот в брянской колонии совершено убийство А не придают такого внимания э, СМИ С, Я прям цитирую, СМИ не придают ему такого внимания О как. Ну, наверное, потому что нет видео Было бы видео, наверное, бы, и внимание было больше Такие вот... Э, интересно, конечно, вот мне нравится лицо которое можно было бы изобразить во всех тюрьмах так сказать вот это главный тюремщик да у нас вот он это главный тюремщик директор федеральной службы исполнения наказаний геннадий корниенко а? нормально так выглядит чувак Мюллер Я думаю, не думаю, я знаю Выглядел симпатичней То есть я, я не знаю Кто из гестаповцев так выглядит Наверное Наверное никто и Это вот особенность Российских вертухаев Российских и советских Что Без слез не взглянешь Вот И Пишут, что выяснилось, что Макаров, ну тот, которого избили, подверг, подвергался избиению и в других колониях, то есть в другой Ярославской колонии номер 8 его избивали, а это колонии номер один его избили, а также избивали в колонии номер 8. Сразу же вспоминается вот, Южный парк. Помните, господи, они убили Кени, сволочи. Да, помните, еще и в некоторых вариантах они опять убили Кени. Ну да, действительно, то есть там есть персонаж Кенни, которого практически в каждой серии убивают, а потом каким-то особым образом, ну потом, кстати, это через много-много Серия объясняется, почему это происходит, но он воскресает и, и продолжает. Он причем умирает от рака, его давят, съедают крысы, он сгорает, взрывается. То есть с ним все происходит, что только может произойти с живым человеком, и даже более того, то, что не может произойти с живым человеком. Вот, наверное, Макаров такой же Кенни, и я далек от мысли, что это лучший ученик среди ребят. Помните, как этот э, комарик в этом маски шоу, когда там рассказывают, как было совершено преступление, там Комарик такой лысый очень похожий, кстати, на этого главного вертухая, такой его вариант такой в пионерском галстюке идет, там я лучший ученик среди ребят, песенка такая, вот, но ну, я не думаю, что Макаров лучший ученик среди ребят, и я уверен как-то вот Практика Показывает, что не лучший Но тем не менее даже вот, Представляете, так мир устроен Что даже не лучшие люди Могут сослужить очень хорошую Службу, если все правильно Вот в данном случае все правильно Он служил очень хорошую службу Я понимаю, что ему досталось Там на орехи очень здорово, не знаю Он вообще выживет или нет, ему все, отбили Все на свете, но то, что он вот за это заслужил всяческое прощение, ничего бы он не совершил, он совершил самое главное, он привлек внимание людей помимо пенсионной реформы, он еще привлек внимание к тюрьме. И что происходило в тюрьме? Отрезали головы, пришивали нитками, отдавали матерям, убивали пачками. Никто внимания особо не обращал. А здесь, видите, как случилось. То есть, это вот особенность. И правильно, говорят, в Брянской тюрьме задушили человека. И, и вроде как, и, и, и ничего страшного. Да? Ни, никто особо внимания не обращает. А этого вроде избили, но не убили. Да? А весь мир замер. В ожидании, и я извиняюсь за прямую так, такую констатацию В ахуе замер весь мир так. <связь> Бывает же, надо же Вон оно что происходит да? Это помните, как когда изменилась вся психиатрическая система Великобритании да Там, Что только не делали, и всем было пофигу да ну когда узнали, что психов бьют по яйцам кием Биллиардным, вот это вот был взрыв мозга И все, все переначали Всех выгнали, все, всех разорвали В клочья, пересажали, все Система стала другой Да, до этого и могли убить И что угодно сделать, изнасиловать Все могли сделать, и все нормально Прокатывало, а вот это не прокатило Так и здесь И заключенный умер в колонии Екатеринбурга, как выясняется, но ну, непонятно когда, да? ну вот информация пришла сейчас, что значит вот 542 прибыла кардиологическая бригада скорой помощи, но он скончался и так далее и так далее а вот сокамерники говорят, что у него был конфликт с начальством Странно, да, был конфликт И так он, ну, может быть, перенервничал из-за этого Но если общество не будет внимательно относиться к тем, кто сидит за решеткой То вот это, так сказать, то, что за решеткой Будет в самом обществе, то есть, если общество не смотрит в тюрьму, то тюрьма будет во всем обществе. Так, что там пишут? Дядя Слава, появились новости, кто был в Тушке с хором Александрова. Это вопрос. И что везли в Сирию? Нет, нет таких новостей. Я думаю, что потом, я думаю, позже мы узнаем про это.